Да, я хотела это подпушить. Тоже Что, нравится. Вообще красивые, да? Цини, а, вообще а что я люблю. Хотела? Не знаю. А Ты а не перепилась. Ну не ругайтесь, девочки. Вот это вот и здесь цветочки. Разные, да. Мам, Бел... Белые, всякие, розовые, Ты красные. Снимаешь? Ты снимаешь? А? Ты снимаешь? Да. А, так вот снимаешь. Это такой вот мам? Покажи. Это петуня. Что показать? А, да снимай, да. а цветы показать? Да вот это. Вот. Okay. Мам, а. это вот этот, очень вот, очень вот этот. Здесь а, вот, лук посажу на зелень. Мам, вот мам, этот вот. вот. Такие осени их много. Это петуния. А вы здесь тварь сила твоя. Ты не дергай так его. Аккуратненько, да, порвать можешь. Это циния. Я их очень люблю. Бабушка Валя ваша любила очень. Наша, я наша. на тебя бабушка Валя. Нет, она моя мама, ваша бабушка Валя. Ваша любимая, единственная, то есть... 7. Вот короче, а? это... Ты... Она не дожила до тебя. Динару, по... на Динару видела. Я на... На Когда я была маленькая. Нас... Да, она на небе. Охраняет теперь, смотрит на нас сверху. Так что ругаться, драться нехорошо. Она там пальчиком грозит. Ай-яй-яй, нехорошо говорит. это не они. Это мы не слышим, не видим. Они нас видят и слышат. Что они видят на небе, да. сидят где-то там. Я не еще и так, у них есть твои. Крылья, наверное, ангелы же. А не тебе и мне. Наверное. Но вот они. с вами. Вау. Вы начинаете. Ага. Они, они охраняют наш дом. Охраняют О -о -о -о. наш дом, наш покой. Да. О -о -о. Приятно там в светнике сидеть, да, Динара? Амина? Да. Это, мам, это Ай, вот эта петунья, это очень красиво, она семена будет сохранить. Это очень большая, она прям красопетка такая, да. Есть, есть как такая. будто Динара, как сказала, что как будто у них. У них как будто я, там, вены. Мама, вены, нет, как это вены. Вены как будто, вен. вы представляете? Вот Мама, Вот, вот фантазия это. Фантазия у ребенка, вены. Мама. а вот эти мне попали вещь. Они тут пахнет. Мам, кстати, покажи маленькие такие. Они моно! полезные. Маленькая Мам, тетя. пахнет тушно. Это да, это мне одна тетенька дала. Одна тетя. Герани. Тетя. Да. Вот, вот, это? вот этот и вот этот. Прижился, наверное. Вот этот тоже. Да, это прижился вон. Листочек сходит, выходит. Это темный ты чуть Люба-то дала, помнишь, на? Куда ездили-то? А, помнишь, папа еще да. Вот вот, да, это розовая. Не видно, да? Не показывает камера. Нежно розовая. Это ты -то и топая? Ну, ты же сами ездила. Забыла, mm -hmm. что недалеко, малыко. Все. Италина только <клышко> Так, да, все ехали. Все ехали. На топущи ела? Да. На в на машине ехали <клышко> На машине ехала? много это место. Много, много. Ага. Что, давайте, что Смотрите, у меня тигруля как любит спать. Такой, ой, какой он у нас мальчик. Он когда кушать хочет, подходит ко мне и орет. Да, тигруля мой красавец. Гладить не могу у меня вон, видишь, трава. Спи, спи, мальчик мой хороший Всем привет, друзья Так Сегодня утро у нас Наступило И Гузелька поставила тесто Потому что сегодня у нас приезжают мужчины То есть мой муж Андрей И сын Дима И решила Сотряпать, побаловать их а Пироги на масле пожарила Быстро-быстро их можно И с фаршем С фаршем очень вкусно, я попробовала. А из остатков теста я сделала типа хвороста, сахарной пудра посыпала. Детям сейчас вынесу, они на улице бегают как раз с подружками. там. Домой даже не хотят заходить. Ну вот, угощу, пускай поедят там все вместе. Как-никак, аппетит во время, а, тем более все вместе будут, у них аппетит появится. А, ага. Аминька увидела. Так, сделала малосольные огурчики. А затем еще на салат вон с майонезом сделаю, с зеленым лучком. Картошку потушила, друзья. Вы не представляете. Я еще только пожарила. Вот смотрите, что. Выключила только газовую плиту. Картошку потушила. Ничего поджарку никакую не сделала. Очень вкуснюшно. Как деревенская. Ой, запах какой пошел. Трелесть, вкуснота. Вкуснотища, вкуснота. Ой, еще кисель нам сварить. Лети все кисель спрашивают. И потом... Стирка у меня идет. сирка идет. Уборка идет. Гузелька, успевай только. Только успевай. Так, всем привет, друзья. Сегодня у нас получился насыщенный день. Мы утром собирали, как я говорила, показывала Маленький. на видео а, клубнику. Давид у нас очистил. Одно ведро я, одно он. Так как мы поехали потом с, с, с Андреем и с детьми варить поросенку. Потом поехали на поле, пока Андрей поле там, а, как его опрыскивал опрыски, опрыски, опрыски, опрыски, опрыски, точно. Да. Мы собирались... Картошку девоч... Да, точно картошка. Мы опрыски. это все девочки шапали. Да, все троем, четвером даже. Данина, я, мамина. Да это не было, он все чистил. Он все дочистил, да. Короче, понравилось вам собирать грибочки-то? Жалко, у нас телефона не было, да, мы бы засняли вот эти такие. Пакет что валяется Короче, друзья, смотрите, какие пальцы Ну, мы в течение часа, наверное, собрали это все Папа еще пакет дал, говорит, нате, берите пакет Еще пакет собирайте, пока он там доделала. И Даринка молодец, все собирала Сейчас спать легла Да, сама, все сама для детей да. это в первый раз для девочек наших было собирать грибы. Mm. И самый хороший опыт это там кучами растет, хоть косой коси. А как различают, Динар, грибы-то? Как мама вас научила? Если... Мы еще ножик не взяли, у нас ведро просто было. Ну, вот говорит... вот, Показывай его... хоть, показывай. Если ему. ты можешь, если твердая ножка, ага. э она не шавила. А если мягкая, значит шавила. Да. И большие уже это не берем. <связь> да. Сейчас <связь> мама будет чистить. Девочки, не трогайте, его руки кое-как отмыли. Они черные будут. Вот. Ты-то что Так сильно спать хочу и на телефоне папе нам хочу играть. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> да, класные. Там очень много, да, динар. Я хочу еще собирать. Еще собирать. Я... Завтра за малиной поедем. Мы с утра поедем. Они, они там не залезут, там малинник большой. Вы с молоком будете кушать потом? Да, мы приедем на завтрак вам. Малина с молоком будет. А тут у нас моловей дома. Моловей, наверное, с грибами приехал. Ну короче, все, все, друзья, все, всем пока на сегодня.